Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу 6 способов решения перезагрузки компьютера при запуске Роблокса. В принципе, все решения довольно простые, за исключением последнего. Но к нему чуть попозже вернемся, начнем с первого. А значит, смотрите. Первый способ это удалить расширение, отключить антивирус и переустановить Роблокс. А значит, Смотрите. Uh, у кого какой брау браузер, типа я не знаю там как расположение, но на Google Chrome, чтобы удалить расширение, мы нажимаем три точки, потом настройки, расширение и вот здесь вот кнопочка удалить. Вы нажимаете и расширение удаляется. Uh, расширение нужно удалять именно то, которое который я показывал вам в прошлом видео. Это что он там как-то называется, не помню короче. Uh... В принципе, сейчас могу показать, давайте покажу, чтобы наглядно понятно было. Сейчас быстренько покажу. Всем при... А где она здесь ссылка-то? Секунду. Вот, вот оно, это расширение, смотрите. А, значит, если у вас установлено вот это расширение, вы его полностью удаляете. Потому что она уже не работает, и у вас только появится из-за этого расширения ошибка 272. Значит, после того, как удалили, дальше отключаем антивирус, если у вас есть антивирус. Каждый антивирус, естественно, тоже отключается по-разному. У меня был антивирус от 360. Значит, смотрите, я этот антивирус отключал как? Вот сюда нажимал на стрелочку. Здесь вот иконка у меня антивируса была. Я на эту иконку нажимал правой кнопкой мыши один раз. Открывалась какая-то панелька. И в этой панельке, короче, где-то вот э, сверху была зеленая кнопочка. Ну вот, как видите, вот здесь вот на скриншоте, вот такая была вот кнопочка. Ее нажимаете и там потом э, выбираете на какой период хотите отключить антивирус, чтобы он не работал. И все. А дальше... Скачиваем вот это приложение, ссылку я в описании оставлю. Это наподобие что-то типа как антивирус, но не совсем. То есть, я бы сказал, что он даже лучше, чем 360. А значит, когда скачали, заходите. Потом заходим удаление, установка и обновление. А здесь вот ищем Roblox, нажимаем на него и удалить программу. И Roblox у вас полностью удаляется. Также в чем плюс этой программы то, что когда вы Roblox удаляете, у вас удаляются все следы. Вот. Потом просто заново тупо заходите, открываете Roblox на сайте, нажимаете на вот эту зеленую кнопочку, у вас устанавливается Roblox, вы его устанавливаете и потом еще раз нажимаете эту кнопку, чтобы зайти. Возможно, кому-то этот способ поможет, возможно, нет. Но мы переходим ко второму способу. И этот способ заключается в том, то, что нужно э, зайти в другой браузер, если он у вас есть, и зайти на другой аккаунт. Также Roblox э, заново нужно будет удалить через э, органайзер, как я показал, и заново скачать именно с этого браузера и с нового аккаунта. Возможно, этот способ тоже кому-то поможет, возможно, нет. Я особо наглядно показывать ничего не буду. В принципе, я думаю, по смыслу все понятно, потому что если я сейчас показывать все буду, видео надолго затянется. Так, значит, третий способ. И этот способ мне лично помог на моем личном опыте. Значит, смотрите, что для, для, для третьего способа нужно сделать. Нужно полностью удалить антивирус. У меня был антивирус от 360. Uh, я не знаю, на других uh, антивирусах есть такая проблема или нет. Но, короче, сам факт того, то, что в антивирусе 360 uh, есть какая-то проблема или типа, какая-то фигня, которая препятствует запуску Роблокса. Я полностью удалил uh, свой антивирус, также с помощью рекорганайзера. То есть мы заходим, uh, потом заходим «Удаление установки и обновление». Здесь ищем а, свой антивирус 360 и также его удаляем. А, еще у меня был такой прикол, когда я удалял этот антивирус, я его полностью удалил, но на панели задачи он у меня здесь остался, то есть его иконка. А если у вас также останется, вы нажимаете на эту иконку правой кнопкой мыши и самая последняя кнопка будет выход из системы, вроде бы так она называется. Вы ее нажимаете и все, и а, антивирус у вас полностью пропадает. А дальше опять а, переустанавливаем в Roblox, то есть сначала его удаляем, а, заново скачиваем. И после того, как скачали, а, не заходите первым делом через браузер, потому что у вас может не сработать. А, значит, после того, как вы установили Roblox, а, мы нажимаем... А, Правой кнопкой мыши на иконку Roblox и заходим в расположение файла. А, как видите, здесь есть две версии. Это Roblox Player Лаунчер и Roblox Playbet. А, нам нужно зайти в Playbet. То есть а, нажимаем и ждем, пока загрузится. Вот Как видите, у меня начинает а, загружаться. И таким способом у меня получается зайти в Roblox. То есть все прекрасно работает, как видите. И этот способ реально помог э, мне, и лично другим тоже. Кстати, кто еще не состоит в моем телеграм-канале, э, можете зайти и вступить в чат, потому что там э, очень много людей общается и очень много способов, когда кто-то находит, э, пишут в чат, и каждый пробует и говорит, у него получается или нет. Если вам интересно, можете зайти. Э, ссылка, естественно, будет в описании. Это в принципе по желанию. Так, на этом третий способ закончился. Переходим к четвертому. А, четвертый способ – это Microsoft Store. А, сразу скажу то, что через Microsoft Store Roblox работает. Но, во-первых, он может работать не у всех, он зависит от операционной системы, от там, не знаю, каких-то драйверов и так далее. Uh, и еще, когда через Microsoft Store играете, Roblox сильно лагает, проседает FPS и зависает иногда. Uh, сразу скажу то, что если у вас нету Microsoft Store, я думаю, смысла вам его устанавливать нету, потому что, uh, во-первых, его очень сложно найти где-то и установить. По идее, он должен быть уже заранее установлен на компьютере. Но если у вас его нету, лучше не устанавливайте и не надо себе делать геморрой, потому что это не стопроцентный способ и он может вам не помочь. Но если у вас вдруг есть Microsoft Store, а вы значит открываете его, ждем пока загрузится. Все загрузился и в поиске пишем Roblox. Мы заходим. И вместо кнопочки «Играть» у вас будет кнопочка «Установить». Вы устанавливаете. А перед этим, естественно, удаляете опять Roblox, который у вас был в э, прошлый установлен с браузера. Ну, то есть оригинальный. Но это тоже оригинальный, но типа он, грубо говоря, как... Относится больше к Microsoft. Вот. А потом нажимаете «Установить», и когда установите, у вас будет кнопочка «Играть». Нажимаете, и у вас заходит. Сейчас показывать не буду, но... Это способ у кого-то работает, у кого-то нет. Пятый способ – это эмулятор телефона. Сразу скажу, то, что способ тоже такой себе. Может он кому-то поможет, может быть нет. Если спросите, какой эмулятор скачивать, вот лучше скачивайте эмулятор от Bluestacks. Я особо вдаваться в подробности не буду объяснять, потому что это будет долго. Значит, вы когда заходите в этот Bluestacks, там у вас а, будет сначала регистрация аккаунта, вы зарегистрируетесь, а, войдете в аккаунт свой Google, а, там будет приложение Play Маркета, вы зайдете в это приложение, а, найдете Roblox, установите, ну короче, то же самое, как вот с телефона нужно делать, устанавливаете Roblox и дальше, когда установите, пробуйте его запускать и играть, тем самым. Но мне кажется, сам Roblox намного хуже будет работать, чем через Microsoft. Вот. И последний, шестой способ. А, самый плохой для меня, ну лично, я думаю, для вас он тоже будет самым плохим. Короче, это переустановка винды. А, все, вы понимаете, если переустановить винду слетят все установленные игры, фотографии, приложения и так далее. И э, сразу скажу то, что если вдруг вы соберетесь переустанавливать винду, этот способ не стопроцентный. Он может кому-то помочь, может нет. То есть, если вы не хотите рисковать, лучше не рискуйте, потому что это ну довольно геморренно все очень. А единственный способ из этих шести, которые я назвал, Самый нормальный, вот как по мне, это третий способ. То есть полностью удаляете антивирус, переустанавливаете Roblox и заходите через бету. То есть расположение файла нажимаете и запускаете бету. Вот. В принципе, у меня на этом все. Если появятся какие-то новые способы, методы, я обязательно запишу видео по этим способам. Также, кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи и пока.